Как при покупке транспортного средства а, снять его с учета, если мы планируем а, его утилизировать, если это имущество находится в другом регионе? Давайте разбираться по порядку. Действительно, на торгах по банкротству можно на всей территории России приобрести какую-то спецтехнику, легковые автомобили, которые находятся в нерабочем состоянии, которые мы можем приобрести для дальнейшей перепродажи в качестве металлолома. Что делать в этом случае? Ну, Во-первых, если у вас уже есть компания, в которой вы продаете это имущество в качестве металлолома, вы можете к ним обратиться, и они вам, скорее всего, помогут, если у них такая услуга есть. Часто они занимаются снятием такого имущества за дополнительные деньги. Кроме того, если это легковой автомобиль, вы можете сделать это через сайт Госуслуги. Выберите пункт «Снятие с учета в связи с утилизацией». Ну и третий, самый железный вариант, когда вы оформляете доверенность, сделайте ее нотариальную и отправьте вашему доверенному лицу, которое находится в этом регионе. Этот вариант вас точно не подведет. Я желаю вам победы на торгах, я желаю вам отличного заработка на металлоломе, на спецтехнике, на автомобилях. Находите интересное имущество, продавайте его по выгодной для вас стоимости, делайте из этого бизнес. Если вам понравилось это видео, ставьте класс, подписывайтесь на наш канал. Если у вас есть еще вопросы, пишите их прямо под этим видео, и мы ответим на него в порядке очереди. Всем отличного настроения и всем пока!